Наверное, больше выглядит так. Если есть богатство, любовь будет предательство. Или равно даже можно поставить. Конечно. То есть несовместимо вообще получается. Ну да, или здоровье, Я... или любовь, да. или богатство, что-то одно. Да, либо, либо богатство, совершенно верно, что-то одно. Причем, Жизненный опыт, весьма, кстати говоря, успешный жизненный опыт, хотя и достаточно болезненный для ребенка, он нормально показал, о том, что черпать любовь от одного источника всегда невыгодно, выгодно всегда да из многих источников. Правда? Да. Ну, точно будет тогда любовь и здоровье, если будет источников много. Поэтому источников, которые вас любят и поддерживают ментал, знают, что их должно быть много, но при этом не переступать к грани богатства, чтобы эта любовь не кончилась. Потому что любовь и здоровье вместе, оно как-то повесомее будет, чем просто богатство, потому что любовь плюс здоровье – это много, а богатство без любви и без здоровья не надо. Поэтому у сознания есть предел. Он говорит о том, что хочешь сохранить любовь и здоровье, не превышает определенную рамку. У тебя должно быть много клиентов, много людей, которые тебя обожают, но при этом ты не должен становиться для них слишком богатым, чтобы эта любовь не переросла в предательство. Вот такая программочка веселая. Из такой программы, конечно, да, сознание расставляет приоритеты, что любовь и здоровье оно действительно важнее. Ну как тут? Ну, конечно, важнее. Богатство это то, то, то, чем можно совершенно легко пожертвовать. И оно готово этим жертвовать без вариантов. Более того, если начинает, а при этом при всем сознании, ты знаешь, что денег надо. Работать надо, денег надо, все дорожается. Да, и расходы у семьи возрастают с каждым днем. Нос вытащишь, хвост увязнет, хвост вытащишь, нож увязнет. Да, и потребности растут, и строятся, и ты-ты-ты-ты, все это надо. И сознание говорит о том, что давай-давай работай, давай работай, поднимайся, потому что это нужно. Но доходим до определенной критической цифры, и обязательно что-нибудь случается. Само разум, сам каузальное ваше тело, ваш разум выведет вас на ситуацию, в которой обязательно будет эта денежная потеря. Почему? Ради чувства самосохранения, чтобы любовь и здоровье не потерять. То есть даже если в ближайшем окружении этой ситуации нет, она еще не прорисована, не прописана, а если прописана то не для вас, то вы обязательно вляпаетесь или поедете в то место, в котором она точно будет. Ну, из долларов сейчас изменился все стало по-другому по вам, вам надо решить вопрос да вы его реши, решаете, ездите ездить решать не в соседнее село а в Владивосток, так чтобы актуально было да прочувствовал я хорошо что вопрос решен правда ну, да. богатство и здоровье тоже не очень совмещаются конечно потому прям, что прям, на, на и... одной чаше весов любовь и здоровье а на другой чаше весов богатство и они с разным знаком Разным знаком. Можно ли это исправить? Можно. Можно. Самое главное понимать, что эта конструкция, тот, кто тебя любит богатым, тот, тебя не любит, а притворяется, да, то есть грядущее предательство неминуемо, эта конструкция, мягко говоря, ущербна, она взята из чужого опыта, не из вашего. Значит, вы не можете ее применять, это директивная конструкция, вы не можете ее применять применительно к себе. Ну хорошо, кого-то баба предала, а вы ты тут причем. У него, возможно, кармические предпосылки были для того, чтобы с ним так жена поступила или любимая женщина. Ну вы-то тут причем у вас таких кармических предпосылок нет, зачем же чужую карму на себя накидать. Но разум об этом не думает. Он видит пример, а обращать на этот пример он будет внимание только в том случае, если есть потенция брать директивные методы восприятия информации, то есть как истину в последней инстанции, не пересматривая ее впоследствии никак. Значит, мы видим этот пример, понимаем, ага, он мужик, я мужик. Значит, если с ним такое, значит со мной такое. Очень запросто. Давайте себя обезопасим. Вопрос, что вы-то не равны, у вас разные судьбы. Выражаясь, скажем так, христианским языком, Бог каждому приготовил свои собственные испытания. И не факт, что вы пройдете через эти те же самые, может он для вас готовит совсем другое а именно диаметрально противоположное, чтобы увидеть, как происходит это с другими людьми, понять, почему происходит с ними именно так, а с тобой при правильном поведении происходить не будет. Потому что этого как раз ожидает То есть очень неэффективная конструкция. Она жизнь спасет, она отношения спасет, но выйти на тот финансовый уровень, к которому вы стремитесь, она никогда не даст. Никогда вс. Критическая цифра. Сколько там? тысяч долларов. Критическая цифра. Все больше не.